Всем привет, с вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». Сегодня я хочу поговорить с вами о времени. Время – самый ценный ресурс в жизни человека. Время – это и есть жизнь человека. И то, куда вы ее расходуете, куда вы ее тратите, соответственно, такая у вас и жизнь. Очень часто человек сливает свое время, потому что он не может расшириться, у него не хватает емкости. Да, например, все мы знаем, что жизнь это движение, движение вперед. По мере своего продвижения вперед, каждый человек, он должен расширяться. Это естественная и нормальная ну, закономерность. То есть мы что-то узнаем новое, мы что-то пробуем новое, мы там а, как-то развиваемся, мы что-то реализуем в этой жизни. Это все есть расширение. И когда у человека не хватает емкости, да, куда вместить грубо говоря, энергию жизни, которая приходит и генерируется в нем, да, то он сливает это, сливает эту свою жизнь, сливает это свое драгоценное время, потому что не может его вместить. Как это выглядит? Оно, например, это какие-то пустые тусовки, пьянки-гулянки, это алкоголь. И сигареты, наркотики, разумеется, это все слив, слив энергии, э, слив э, своего времени. То есть ты, конечно же, кайфуешь в моменте, ты берешь из будущего да, свою вот эту энергию, приносишь ее в настоящее через алкоголь, э, ну вот эти все наркота там, и так далее. Здесь ты ее кайфуешь, но тем самым ты сокращаешь свой срок, потому что потом идет провал. Ну те, кто пробовал, и увлекаются данной историей, понимают, о чем я говорю. И снова хочется это же повторить. Таким образом своего будущего ты выбираешь свою же жизнь. Но ты ее не реализуешь, ты ее сливаешь. Вот почему не так уж долго живут все эти люди и не такая уж у них, ну так скажем, жизнь то, что у них должно быть. А также слив идет через пустую болтовню, через пустые вот эти вот обещания да я это сделаю я там в жопу порву но я это сделаю и в итоге человек ничего не делает все это тоже слив пустые вот эти вот какие-то чаты вот эта вот вся переписка вот эта пустая болтовня соцсети это просто мощнейший слив энергии и времени да соответственно человеческого для чего все это существует Понятно, что если у человека не хватает емкости и начинает ну, идти через край, ему необходимо это слить. То есть либо ему нужно расшириться, а это значит поработать над собой, почистить свои убеждения, ну, в общем, там поработать очень серьезно. И тогда, соответственно, человек как по ступенечкам идет выше, дальше развивается, у него все меняется, он достигает своих поставленных целей и так далее. Если же человек не готов работать над собой, такое очень часто бывает, очень ленивые люди по своей натуре, то как раз для этого существуют вот эти все рычаги. И они спасают человека от того, чтобы он не заболел и не умер. А в принципе, все эти сливные программы, они существуют по запросу человека. Потому что, если человек не готов развиваться, двигаться, расширяться, идти дальше, то ему просто необходимо слить это. Слить свою жизнь, слить свое время, слить свои деньги. Через вот эту как раз пустую болтовню, там, алкоголь и так далее, да, вот эти вот все псевдо-тусовки, общения. А, и этим человек спасается. То есть он этим, ну как бы, понимаете, если ты не реализуешь свой вот этот потенциал, то этот потенциал тебя убивает. Соответственно, ты либо его реализуешь, да, идешь вперед, развиваешься, работаешь над собой, либо ты его сливаешь. Ну, то есть третьего здесь не дано. Для тех же, кому интересно не сливать, а наоборот двигаться вперед и тратить свое время грамотно, вкладывать свое время, свою а, энергию, свою жизнь и получать а, то, что ты хочешь, получать комфортную жизнь, повышать уровень своей витальности, жить в комфортных условиях, в экологических странах, да, там экономически развитых. А, Жить на высоком уровне жизни, это вы поймите, это не дается вот просто так, да? то есть оно, ну, конечно, бывает там, по кармическим задачам, там уже рождаются золотой ложкой во рту, но там другая проблема, там, как говорится, эти медные трубы, их нужно пройти так, чтобы не сдеградировать, но это отдельная история, мы сейчас не будем ее касаться, я сейчас говорю про большинство то есть мы все, в принципе, изначально имеем ну, что-то, какую-то определенную платформу. И либо мы идем ну, на слив, либо мы все-таки двигаемся вперед. И чем сложнее у человека ситуация при рождении, то есть э, тем больше у него потенциал, то есть что, там, например, в семье алкоголиков родился, или в бедной, нищей семье, или каким-то больным, да, тем больше у него потенциал. Потому что если он это преодолевает. и как ракета просто стартует, идет вперед. Очень много тот же самый Рокфеллер из бедной семьи. Он начал ни с чего. И он сам сделал себя. Ну и так далее. Много таких примеров. Это ваша жизнь. Это ваши деньги. Что такое деньги? Вот попробуйте прожить без денег. У вас ну, не получится. Ну, может, вы там поборжуете где-нибудь в Индии, там, или еще где-нибудь вам там что-то покидают, но вы все равно... Это недолго будет. Либо вы упадете на чью-то шею, но все равно эта шея зарабатывает деньги, чтобы вас содержать, например. Да? Деньги – это та самая жизненная энергия, это то самое время, которое вам отведено. И по финансовому состоянию человека, по тому, как он управляет деньгами, по тому, как он... Э Куда он их вкладывает, как он их генерирует, можно сказать на самом деле все. Если человек сливает свою жизнь, то у него никогда не будет много денег. Возможно, это будет какая-то вспышка наследство или какой-то там удачный случай, который по карме, да, например, там вот вам упадет. Но вы это не сохраните, вы это сольете. И, ну В общем, случаев таких не будем перечислять, случаев таких просто миллионы. И если же вы наоборот тратите вкладываете свое время грамотно, то вы идете вверх по ступенькам вот этой эволюции, причем не только финансовой, но и общечеловеческой. То есть вы становитесь тем самым человеком осознанным, который принимает на себя ответственность за свои слова, поступки, решения, их последствия. Да? Принимает ответственность там за других своих близких и так далее. ну Соответственно, за то, что он притворяет в эту Жизнь. Большинство людей специально отдают свои деньги, свое время, свою энергию другим людям, эгрегорам, чтобы ну, как бы это сказать, не умереть, потому что они не собираются развиваться. Это тоже выбор. А, кстати, это еще касается любовниц. Если вы вкладываете свое время в женатых мужчин, то, соответственно, вы тоже сливаете свой потенциал. То есть то, что может быть у вас, вот это ну, семья, там дети, вы вкладываете в него, и там все расцветает. То есть там хорошо себя чувствует жена, дети, он у него все прет, а вы идете как расходный материал. Это вот проблема всех любовниц. Но ну, это в принципе эгрегор любовниц, он так работает. А, это так заметочка, да, куда еще вот женщины тратят свое время. А, опять же, почему так происходит? Потому что там есть страхи в подсознании которые нужно убирать. Там есть психологические травмы, что там мужчины, там, ну и так далее. Итак, существуют два варианта траты своей жизни, своего времени. Либо деструктивная, либо конструктивная. Выбор за вами. Для тех, кто хочет потратить свою жизнь и вложить ее конструктивно, я приглашаю на мою программу «Ясная жизнь». Итак, до встречи. С вами была Настя Ясная. Пока-пока.